Здравствуйте, меня зовут Владимир Гермак, я специалист по оказанию первой помощи и инструктор по тактической медицине. Сегодня мы с вами говорим об индивидуальной подготовке к оказанию первой помощи и о том, что вообще нужно иметь при себе для того, чтобы быть готовым оказать первую помощь. Итак, если вы для себя внутренне решили, что вы готовы и хотите кому-то оказывать первую помощь, в принципе, это обязанность даже любого водителя. На месте ДТП водитель обязан, еще раз подчеркиваю, обязан оказывать первую помощь пострадавшему. Поэтому знать и уметь это нужно. Для этого существуют различные курсы по оказанию первой помощи. Курсы Красного Креста, курсы при ГО и ЧАЭС, в том числе и различные частные курсы. И отдельно есть курсы по тактической медицине, где вас обучат оказанию первой помощи непосредственно на, на поле боя. Uh, индивидуальная готовность в чем она заключается первое вы должны обязательно иметь представление о том что вы делаете если вы не понимаете как это делается если вы никогда этому не учили то оказавшись на месте происшествия первое что вы должны сделать сделать вот так здесь есть доктор помогите раненому нужна помощь если вы в себе уверены если вы обучались то вы приступая к оказанию помощи пострадавшему говорите я специалист по оказанию первой помощи если есть квалифицированные врачи пожалуйста помогите мне если нету пожалуйста мне не мешайте просто вот так вот, вот разошлись все, никто мне не мешает я работаю все второе что вам необходимо иметь при себе для того чтобы быть готовым оказать первую помощь мы не в бою не надо рассчитывать на то что у пострадавшего как у бойца будет с собой индивидуальная медицинская аптечка соответственно помощь ему вы будете оказывать теми средствами которые есть непосредственно сейчас у вас либо подручными средствами что у вас должно быть при себе для оказания сама и взаимопомощи минимум необходимый самый минимум это жгут вот даже вот такой который одноразовый, который с горем пополам, но он останавливает, если правильно его наложить, он остановит кровотечение. Единственный его плюс, это его маленький размер. Вот видите, вот какой он, его положил в сумочку, в кармашек, он не занимает много места. Но, тем не менее, даже таким жгутом кровотечение можно остановить. Второе, это перевязочный пакет. Можно, конечно, положить с собой профессиональные пакеты, нормальные, сделанные для оказания первой помощи, вот такие вот здоровые. Но достаточно даже вот такого старого советского компактного с одной подушечкой перевязочного пакета. Следующее, желательно, ну в принципе для мужчин это вопрос вообще э, считаю неактуальным, но тем не менее, некоторым напомню, желательно с собой иметь нормальный хотя бы перочинный нож, э, в котором есть нож, есть какие-то ножнички, чтобы что-то там подрезать, какие-то пилочки, здесь допустим и по металлу, и по дереву вполне достаточно для того, даже чтобы соорудить импровизированные носилки из любого дерева, стоящего в парке если вы прям профессионал профессионал прям доктор-доктор или спасатель ребята не скупитесь да стоит космических денег купите себе нормальные ножницы специально для профессионалов они со стропорезом вот не буду долго рассказывать в общем профессионалу нужен профессиональный инструмент следующий момент это фонарик фонарик обязательно хотя бы вот такой маленький фонарик с собой должен быть если вы окажетесь где-то в подвалах под завалами вам нужно будет выйти подсветить себе чем-то нужно опять-таки если вы прям профи-профи прям вот э, регулярно оказываете первую помощь фонарик можно взять на лобный. Если вы отправляетесь куда-то э, в зону, где возможны какие-то чрезвычайные ситуации, допустим, волонтером поехали куда-то в зону, горячую, горячую зону, в зону боевых действий, вам уже нужна с собой профессиональная аптечка. Останавливаться на этом подробно не буду, мы это уже все рассматривали. Вы должны регулярно тренироваться применять эти средства на себе и на ком-то. Возьмите дома кого-то из родственников, тренируйтесь на кошках, регулярно отрабатывайте потому что по собственному опыту я вам скажу что оказавшись в экстремальной ситуации вы не подниметесь до уровня каких-то своих навыков знаний точнее вы опуститесь до уровня своих механических навыков то что ваши руки запомнили только это и будет работать вы можете в голове держать целую медицинскую энциклопедию но если вы механику не набили на том как наматывать жгуты и бинты у вас Грамотного оказания помощи не будет. Я встречал врачей, которые э, на передовой, профессиональные, квалифицированные врачи, которые так делали перевязки, что просто хотелось плакать. Любая операционная медсестра просто 100 очков ему фору даст. Вот, потому что не наработаны механические навыки. Если вы видели фильмы про американскую армию, там не зря стреляют над головами, орут, оскорбляют курсантов. Это не для того, чтобы их унизить. Мы делаем то же самое при подготовке военнослужащих. И сразу предупреждаем, что, ребята, мы не хотим вас там унизить, оскорбить, еще что-то. Это делается для того, чтобы вогнать человека в стресс, чтобы он в стрессовой ситуации научился выполнять необходимые действия, наработал механические навыки. Uh, повторимся, обобщим. значит Первое uh, – знание, которое вы получите на курсах. Второе – ваша материальная подготовка. Третье – наработка навыков. Четвертое – ваша психологическая подготовка. Uh, вы должны, оказавшись на месте происшествия, включить в себе доктора, uh, разогнать всех зевак, разогнать всех, кто мешается. Оказались на месте происшествия, сразу сели, сказали, все, никто мне не мешает, если есть профессиональные медики, пожалуйста, помогайте. Если не знаете, что делать, все отошли. Ты вызываешь скорую помощь, ты встречаешь скорую помощь, ты обеспечиваешь подъезд, чтобы машины не загораживали, никто отправляет всех, чтобы зеваки не останавливались, которые мимо едут, а ты стоишь и слушаешь, не прилетает ли еще чего-то. Делегируйте полномочия и спокойненько, грамотно работайте.